Друзья, всем привет! Не заграничный уже нестрый запрет, а это значит, что ловля с лодки уже будет практически невозможна, только на отдельных водоемах и вся наша рыбалка в основном будет происходить с берега, а это либо же домная снасть, пружина, либо же фидер. И сегодня я хочу показать, как я изготавливаю свой монтаж для ловли на фидер. Это несимметричная, либо же, как говорят, еще асимметричная петля. Итак, что нам понадобится для изготовления данного монтажа? Это кормушка весом 60 грамм, можно использовать больше, это на ваше усмотрение. Кусок лески, я беру обычную, около метра, с ним удобнее работать. Ножницы, ручка и вода для того, чтобы смачивать узелки перед затягиванием. Итак, приступим первое что я делаю это продеваю леску в кормушку леску для рабочего монтажа я использую 0.3 в данном случае использую более толстую для того чтобы она была более наглядная продеваю и делю ее пополам один конец отводим в сторону чтобы нам не мешал а второй отступаем сантиметров 10 от кормушки, перехватываем и начинаем крутить в обратном направлении, в разные стороны. Для чего это надо, чтобы, видите, образовалась вот такая вот косичка, такая жесткая скрутка, это наш будет отводной поводочек, вот такой. сюда мы будем цеплять методом петля в петлю наш поводок с крючком. Когда мы ее скрутили отступаем также сантиметра 3. и вот здесь начинаем вязать обычный тройной узел. Все его знают, все умеют его вязать, даже дети. перед затяжкой соответственно мы смачиваем все. Получилась вот такая вот скруточка, жесткая, хорошая скрутка, которая будет отводить от нашего монтажа поводок с крючком. Прям. Если вас устраивает расстояние от скрутки до кормушки, то оставляйте его таким. Мне хочется, чтобы оно было чуть поменьше, поэтому подтягиваем одну из листок и уменьшая тем самым расстояние. Все дальше у нас один конец стал длиннее другой короче длинный конец мы обрезаем потому что он нам будет мешать когда мы будем вязать узлы вот что у нас получилось монтаж примерно сантиметров 30 у нас получается отступаю от нашей скруточки и вяжем также тройной узелок. Перед затяжкой обязательно смачиваем. Вот. Монтаж у нас уже практически готов. Вот здесь у нас остается два хвостика, один мы обрезаем сразу, он нам не нужен, а второй мы будем использовать для изготовления петли, через которую наш монтаж будет крепиться к основному, к основной леске. Вяжу ее при помощи обычной восьмерочки. Вот видите, получается такая восьмерка. Перед затяжкой мы соответственно смачиваем. И вот здесь пригодится наша ручка. Для того, чтобы хорошо затянуть ее. Все. Лишнее обрезаем. И все. Наш монтаж готов. Здесь петелька для крепления к основной леске. Здесь наш, наша скрутка для отводного поводка. И сама петля асимметричная, по которой будет гулять наша кормушка. И рыба не будет чувствовать ее сопротивление. Вот такая простая и быстрое изготовление снасти. Кому понравилось, берите, делайте дома и отправляйтесь на рыбалку. Всем пока!